Дорогие друзья, на сцене вновь наши конкурсанты. Танго нашей дружбы. Стихи Светланы Семеновой исполняет Кристина Зеленкова. Акомпанирует Юрий Каспер и Юрий Мутус. Встречайте Меня не надо, ведь дружбу я тебе дарю. Не в этом счастье и отрада за каждый мир Бога даю. Прости меня, что Зачем бегать, страдаешь ты. Не погибай, бегах никогда. Тебя я вновь, И вновь моим. Тебя я видел. Очень я дал но не Good evening. Наша поэтесса, это замечательная танго, Светлана Семенова. Встаньте, пожалуйста, Светлана. Ей поаплодируем. Великолепная поэтесса, она детская поэтесса, но несколько ее писем я написала для брокер. Вот это танго и много другого.